пропадают. Вообще, слух пускает, что множество на органах, а кто-то пускает другие слухи. Но на самом деле, оказывается, другая схема того, что вы сейчас видите. Исходя от того, что красные неопознанные летающие объекты уже того то похитили, И они начинают мигать красным. Когда они начинают только похищать, они могут мигать белым или зеленым. Но, допустим, посмотрите на этот необычный видеосюжет я вам сейчас кое-что покажу, а вы посмотрите внимательно, как все происходит. Дроссельная заслонка, три двигателя на 104%. Чалленджер, go with throttle up. 1 минута 15 секунд, скорость 2900 футов в секунду, высота 9 км. Познанные летающие объекты как раз и прилетели на этот город. Удивительно, множество таких необычных мест, которые есть в другом. Также была проявлена вот такая необычная видеосъемка. Космонавты и астронавты были шокированы. Они передали по рации множество необычных явлений. Тогда ж помните 11 год, когда множество НЛО пролетали рядом с МКС. И никто не мог поверить, что рядом с ними находится прям армия пришельцев. Оказывается, все очень просто. Мы видим искажение планеты с МКС. На самом деле, мы еще много чего можем заметить. Но а эти кадры очень странные по виду того, что, скорее всего, может, это неправда, я надеюсь. Но похищение детей этих краях очень часто. Мы сейчас пролетаем Мексику. Удивительно, но суть в том, что Мексика также очень странная страна. По многим причинам там также попадают дети. Но причина может и не только из-за ИНОЛО, но и другие. Но это еще не все, дорогие друзья. А теперь самое главное. Посмотрите вот этот видео сюжет. А эти кадры были сделаны на границе США и Канады. живые огни. Они начали летать Просто падали turn... эти кадры были сделаны с АПЛ-16. Удивительно. Но помните все, что люди, которые необычно, считают, что это неизбежность видим бури, которые происходят на луне, скорее всего, это неопознанные не летающие объекты, которые просто-напросто облетают эту сторону. Люди считают, что это все-таки какой-то необычный эффект, но, социальным сетям мы видим, что в ТикТоке, что в Ютубе множество неопознанных летающих объектов. Они ведут очень странно, И люди думают, что это все-таки так и должно быть. Но на самом деле это угроза, которая начнется минуту, можно, можно сказать, сейчас. Мы с вами забываем о том, что происходит завтра. Я думаю, вам будет очень интересно знать, что будет дальше происходить. Видите, то, что вы хотите в социальных сетях. Вы увидите множество странных Надписи, а именно НЛО, которое пытается что-то изменить на земле или просто захватить. Думайте сами, дорогие друзья. Если вам было очень интересно, поставьте лайк, ну, и подпишитесь. Ну, а с вами был Кайна НЛО.